После окончательного разгрома протосов, сверхразум направил роль на удаленную и планету Чар. Да, та самая планета Чар, на которой мы воевали с Уолфредом, по-моему, так, так звали этого командира и эмонации хриизоолиды достигли самых глубин космоса и привлекли внимание наших врагов но мы знаем что они задумали Всем Доварим, что от каменеона не скрытся. Вступай в бой с тиранами с осторожностью. Твоя задача защитить Хризалиду любой ценой. Уничтожьте войска тиранов и опять-таки защитите Хризалиду. Интересно, сколько она будет расти и почему она должна находиться с нами постоянно. Почему ее нельзя оставить на какой-нибудь безопасной планете. Так, ладно. Как бы там ни было, давайте мы, как обычно, начинаем все дело с развития базы. Аверлордов, конечно, я послать никуда не собираюсь. А, Бесполезных послать дальше смотреть территорию, потому что их просто расстреляют наверняка, раз уж это тираны. И, в принципе, любая другая фракция, она могла бы уничтожить очень... Ой, овер... оверлордов очень быстро. Можно посмотреть, в принципе, что там у нас дальше на территории находится. Тут быстренько свалить, потому что я боюсь, что слишком многое сейчас будет. Так, ну тут никого нету поблизости, да? Так, давайте-ка строим, обустраиваем виспиновый гейзер. Газок у нас появился. Идите добывайте газок. Так, улучшения. Во-первых, нету, да. Нету у нас весь пены. Мне сейчас бы очень было бы непло неплохо поставить второй улей на этой базе. Ладно, продвинемся дальше. Я посмотрю тут хоть что есть. А тут у нас, кстати, противники, причем Тираны с э, адреналинчиком, я смотрю. Ты сука. Стрелять его, что ли? Чё, они висят просто над ними и все. Так. Добавить весь пена, плюс еще надо поставить вторую там базу. Чем быстрее, тем лучше. Так, ну да, тут потому что разлом мешает. Видимо, придется так сделать. Это что такое? Рагназавр, -мо. Что за чудище? Так. Это Жесть. Незберег. Ну в принципе мне ничего восстанавливать войска, блин, вот в чем проблема. Как в компании с тиранами, неким просто восстанавливать. Так, еще можно в принципе поставить даже и дополнительный улей здесь. Давайте так и сделаем. Потому что если я сейчас здесь еще буду добывать, то у меня уже в принципе будет дофигища кристаллов. Можно будет просто нанимать армию, я нанимать и нанимать. Так. Требуется больше минералов. что -то не пойму, где у меня рабочий, который на это нанялся. А, вот. Так, сюда рабов всех по умолчанию ставим Так, да, надо бы еще весь пенчик сюда. Угу. Надо также сейчас, да, улучшение, монтационную камеру установить. Много чего нам нужно так сонную камеру где-нибудь вот здесь края, а -а -а, что такое? Страхи. Дерьмо, я не могу скрыться. Mm, блин, вот это я зря сделал. Как обычно перепутал, блин, клавиш. Так, ну можно тогда, в принципе, парочку поставить плеточку плёточку. Ну мне газ как бы не так сейчас критично нужен. И сейчас гидривы сюда накидать парочку, десятку... Так, ну надо тогда про продлить нашу слизь сюда. Я бы хотел еще пару здесь вот поставить сооружений. Так. Идите добывать пока тоже кристаллы. Так, не знаю даже во что идти, но надо вообще еще оверлордов дополнительных там. Улучшение надо делать. И тут еще надо улучшение делать. Так, пока что тебя пристанули нанимать войска. За минус улучшения потому что у денег просто не хватает. Да, логово еще поставим. Ну, логово, конечно, лучше на базе, потому что тут более сейвове. Потому что тут просто нигде не могут напасть. Хотя рано или поздно я почти уверен, прилетит какой-нибудь мираж и будет вот здесь обстрелить базу. Это было бы, конечно, просто эпично для противника, но. Дойдет ли он до такого или нет, я не знаю. Поэтому лучше на всякий случай поставлю все-таки спорочку сюда. Так. Да, лучше бы даже не одну, а одну. фермер мне уже очень нравится. Можно было бы ее, в принципе, даже вывести и попытаться напасть на коробку. Давайте ка я это сделаю. Так, здесь очень интересная такая территория, смотрю. Хрен тут, где пройдешь, что только очень узкие коридоры. Предполагаю, что я здесь встречу танки, потому что, ну, это было бы очень... Очень-очень для меня жестко и плохо. Хотя, слушайте, я тут даже, наверное, не пройду. Я и пройду? А, нет, прохожу нормально. Ну да, собственно говоря, как я ожидал, здесь у нас есть танчики. Отхожу пока войсками, ну или тем, что остался от поиска. Кстати, можно улучшать надзирателей, чтобы они могли, видимо, перевозить мои войска во время этой миссии. Я хотел в прошлой миссии увидеть такие возможности, а я увидел только в этой. В принципе, меня это устраивает. Я бы сейчас воспользовался подобным приглашением. Так, спорочка. Давай-ка здесь у нас появляемся. Тогда вот интересно, на кой черт а, делать три... С паровых колоний Вокруг хри хризалиды. Мне вот интересно зачем То есть какой целью вот это все было устроено Потому что если тут не будет Летающих каких-то отрядов Которые будут прилетать ко мне вот на базу То тогда получается это бесполезно Это просто прикол такой типа Показать Такой ландшафт или так сказать пейзаж От разработчиков То есть никакой практической пользы получается не будет Ладно, мы это еще узнаем, в принципе, по ходу пьесы. Пока что я создаю дополнительные войска. Давайте все сюда. Можно было бы даже еще одну мутирующую камеру поставить. Хотя... Хотя, хотя это уже особого смысла не имеет, наверное, да? Тогда уж лучше шпилили, как я хотел изначально. Еще одну продолжение слизи установить. Так. Ну все, эта армия уже непобедимая Давайте это признаем Ладно, нифига она не непобедимая Но просто надо а, Еще бы сделать Пару летунов, или как они вообще называются? Давайте посмотрим, муталиск, муталиск они называется. Мута, да, мута, мута, мута муталиск а, Чтобы можно было атаковать танки Сверху, потому что танки тогда Получаются бесполезными, для врага ну или как сказать, не бесполезно, они просто становятся беззащитными. От моей атаки сверху, с воздуха. Сейчас пока можно две вот эти муты отправить, дабы они уничтожили тот там, который находился на утёсе. Ага, но в то же время тут противник это предусмотрел, останние просто дополнительно турели ракетные. Ха, получается, не получится такую фигню не устроить. Ну или можно, но только нужно очень много муты. Просто дофига нужно муты. Штук 10 хотя бы муты. Ну или можно, в принципе, так еще сделать. Высадиться здесь с помощью надзирателей. Но это тоже жопа какая-то будет. Вообще, было интересно посмотреть, что здесь у нас на этой территории. Пускай слетают муталистки, посмотрим. Пока что у нас нет таких отрядов, которые могли бы без... безболезненно летать и смотреть. И под каким-то инвизом быть хотя бы. Но тут у нас просто пустые территории. Пустые территории. На центре есть какие-то вроде войска. Сверху тоже какие-то войска. То есть, ну, тут, похоже, будет такой коридорчик. И, или я иду по коридорчику и умираю своими войсками от танка. И потом здесь сталкиваюсь с врагами. Либо же попробовать задействовать модалистов, дабы они уничтожили как можно больше противников. да. И при этом потеряли там не знаю несколько муталистов. Так, так, так, так. Возвращайтесь, возвращайтесь, возвращайтесь. Сука, Что это за мудак приехал. Так, ну что, уже 8 муталистов? Можно еще и улучшить при этом атаку воздушных войск? А даже нужно, наверное? Так, панцирь. Интересно, это только для наземных войск или это для воздушных в том числе? <coughs> Непонятно. Я, например, просто об этом не знаю. Благополучно. Так, ну что, ребятки, полетели, давайте-ка. Я думаю, смогут они прорвать 12 муталисков, все-таки как-никак. Да, прорывают, причем никто из них не умирает пока. Сука, убили двоих. Ой-ой-ой, ой а вот столько маринов уже очень больно, слушайте, надо все-таки задействовать тогда моих летающих друзей. Нам нужно так, теперь у нас Виспена не хватает. Вот я смотрю, благополучно кончились кристаллы, так что можно и все, в принципе, перекидывать на Вискен. Ну нифига вас там подаперло Так, давайте, наверное, все в атаку уже идем Принят, соберем войска Сгруппируемся здесь А туда наверх никак не взобраться, да? Или можно? Можно взобраться, если захотеть. Но ни хрена там, то потеряно сейчас будет. Ой, жесть. Ой, жесть. Не-не-не-не-не. давайте ка отвергаем этот план. Это план идиотский. Можно сказать, тупо мы на смерть уйдем все. так -с. Ну и наверх тут тоже как-то не особо. Ну, давайте здесь попробуем. Крин с ним. Ну ладно, здесь еще нормально. Вот с той стороны точно бы мы там все подохли бы от танков. Сто процентов. Так-с. Ой, скуп этих солдатиков... Да, марины просто раскромсали всех, всех моих муталисков. Так, но зато мы здесь прорвались, и сейчас мы можем забирать их не в базу с этого края. И просто всех уничтожу не так все легко это сделать как я думал у них дофига танков да также у них достаточно много маринов Ну, муту можно, в принципе, делать. Но я что-то сомневаюсь в успешности этого мероприятия. Надо, короче, как-то комбинировать войска. Так, вы, ребята, вообще идите отдыхайте. Вот если я здесь высажусь, что это мне даст? Я смогу уничтожить их здание улучшений, в принципе. И уничтожить маринов. Но, однако, танки-то я не смогу разбить. Не, но при достаточной поддержке можно было бы это сделать. Так, мне требуются транспортные оверборды. А, так. Давайте пока вырывайтесь, наверное. Так, все у меня наполнились, да? Так. Пока что собираем муту. Давайте приедете сюда. Ой-ой-ой, вы куда? Так, они пошли в атаку уже. А пошли в атаку кто, блин? Муталиски пошли в атаку. Да высаживайте сюда на конец куда-нибудь. Так, собственно говоря, я и ожидал, здесь прилетел к этому дать, который тут же Да, все-таки получилось у меня сделать Что я хотел Сука Давайте продолжайте, продолжайте их уничтожать. Я пока перекину все сухопутные войска, которые у меня есть. И Назад. Отходим, болваны. Назад. Остановись, Церебрал. Не гонись за ними. Церебрал, помни. Твоя задача переместить Хризолиду в безопасное место. А год сам разберется с остатками тиранов. Ну и ладно. Я, в принципе, не против.